Если тебе нужен этот самец, то ты принес за него! А что? Ну давай, самка-человека! Эй, я не самец, а Джин Мазама! И что ты собралась делать с Прости, похоже, что я вам помешала! Хино! Водила! Победа! Ты что творишь, чертова шапка?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 принцесса вернулась в свою комнату, да? А как бы пленница передала яйца герою? Уоррен ломается. Кажется, <режит> <режит> сейчас что-то будет. Значит, пока что. <режит> <режит> У <режит> меня нет того, что могло бы его разбить. Куда? Отметим же это событие магией. У меня в руках обыкновенная красная веревка. Я делаю по центру петлю и разрезаю ее. Ну, ничего страшного. Дело в том, что веревка символизирует, как сильно связаны наши с тобой судьбы. Вот, у нас снова целая. Такую связь не разорвать. Вот тебе связь. Поэтому не хочешь сходить с кем-нибудь еще? Например, Химавари? Я хочу его посмотреть! Опять ты слишком рано! Химовари, хочешь посмотреть этот фильм? Да, да, Тогда я дам тебе свой билет. Да. О, так рада, что говорить не можешь. Но благодарить следует Джора. Опять мне нужно все исправлять! С возвращением! Быстро ты! Давно не виделись, сестрица. Что? Читосы? Какой кошмар. Я, конечно, заметила твою пропажу, но не думала, что ты в такой убогой квартирке. Это место совершенно не подходит для. А это чего? Сначала казалось, что это будет тяжело, но было веселее, чем я ожидал. Я хотела прибраться и все закончилось этим. Круто, Ария, ты, конечно, не упрёшь. Но узлы связала просто идеально. А, можно мне домой? И это будет моим последним служением вам. Замок будет слаб, если им не управлять, а лишь предаваться веселью с блак и шлюхами. Вот для чего, господин Тацоки, я сделал все это. Я, пожалуй, позабочусь об этом замке пока. А вы найдите другой, и потренируйтесь на нем. Черт ты забудешь! Мы попробуем придумать план! Опять бухать будете! В это время он обычно бывает в столовой. Серсей! Какого черта ты тут делаешь? Ой-ой-ой, Сая, приветик. Я решил завязать с мечами. Знаешь, они опасные, если порезаться, то пойдет кровь. Серьезно? Это сказал бог меча? Что Сэя с ним сделал? Мне кажется, или он просто не хотел, чтобы Виверна познала вкус человечины? Это больше похоже на правду. Ну мне так жаль, бедная коровка отдана на съедение. Милая коровка, мы защитим тебя от Виверны. Да. Все будет хорошо Хорошая коровка, хорошая Даже корова Ага Я уж да. Всего лишь герой из класса У меня 71 балл Вот как Я принял верхнюю часть С За букву С Не анализируй мне тут Они что-то напутали я поговорю с их начальством. Нет! Мне будет стыдно! Если поможешь мне по-своему, это будет более чем достаточно. По-своему? Это всегда помогает мне своей силой. Мои лучшие качества и способные передвигаться Ото... Знаю. Не будем двигаться вместе. Извини, но позволь, я выражусь иначе. Первый шаг к лечению — это осознать, что ты был неправ. Прекратите психоанализ! Говорю вам, все совсем не так! Открой же глаза, болван! Нет других причин, почему ты держишься за руки с пятизвездочной красавицей! Она сбежала из дома? Или твоя давно потерянная сестра? Прекратите! Не ведите себя так грубо! С моей... с моей девушкой! Девушкой? Он является тем, кто ищет способы освежить эту игру чем-то новым.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 Ну, и разумеется о будущем любовь ну, вот. будущее замужество не подумай чего но слушай кокос по-моему это совсем никуда не горится ты невнимателен к таким важным вещам например Вот так надо, кокос! Справа богиня, слева доска. И это так важно. Напомню, сколько было гоблинов? Штук сто где-то. Может, ты хочешь помочь с разделкой? Нетушки. Ну, хоть немножко. Нетушки. Но так будет куда быстрее. Нетушки. Юна! Нет, нет и еще раз нет. Но ведь это мне должны помогать с разделкой. Я начал работать в сети ресторанов, и Темный Бог Разрушения пришел отобедать. Почему? Почему они здесь? Я намеренно выбрал место подальше от них. Я решил устроиться на работу, чтобы купить Сумиса подарок на следующий день рождения. Но видимо, мне не удастся сделать ничего, что они не испортили бы. Эй, покажи им уже их столик. Я могу тебе помочь? Да <связь> нет. Я сам справлюсь. Не волнуйся о том, что произошло. Мне плевать на то, что ты парень. Правда? На самом деле я тоже тебя люблю. Наказан. то, что ты услышала... А, ну... Прости, Юри. Мне нужно позвонить своей подруге, так что... Раз такое дело, я готов увидеть их любым способом. Я не упущу ни единой возможности. Что это за сверхъестественный луч света? Откуда взялся этот густой пар? Госдума изменила абсолютный закон тяготения? Грёбаная банка!